Здравствуйте, адресую данное видеообращение администрации Кировской области в лице губернатора Васильева Игоря Владимировича, а также его заместителей. Меня зовут Бобров Александр Михайлович, я проживаю по адресу город Киров, улица Лепся, 57, квартира 43. Так как вы являетесь администрацией нашего региона, считаю должным донести до вас информацию, и прошу вас принять меры на основе этой информации. Речь пойдет о электрификации и модернизации всех производств и социальной сферы в Кировской области на основе новых независимых электростанций, а также модернизация производственных сфер, модернизация производства и социальных сфер в Российской Федерации на основе примеров применения независимых электростанций в Кировской области. Сейчас я вам попытаюсь в двух словах объяснить, о чем идет речь. Для этого рассмотрим схему работы угольной электростанции, или тепловой электростанции, как их называют. Сама по себе электростанция – это целый, целый процесс, масштабный. Один только уголь для разжигания этого котла добывается в одном месте, электростанция находится в другом. Колоссальные издержки. А само электричество, которое дает электростанция, вырабатывает только лишь один маленький генератор. Данный генератор и все генераторы, которые находятся во всех электростанциях в Российской Федерации и по всему миру, имеют сильное магнитное сопротивление при нагрузке от сети. При нагрузке сети. То есть, для того, чтобы вращать этот генератор, необходимо колоссальное усилие. То есть, если даже КАМАЗ мы привяжем к этому генератору, и КАМАЗом дернем его ротор, то не всегда он повернется. Есть такие генераторы, что даже КАМАЗом не повернуть. Для того, чтобы вращать ротор, мы уголь кладем в котел, в котле мы разогреваем пресную воду питьевую, превращаем ее в пар. И как 150 лет назад в паровозе паром дуем на паровую турбину, чтобы вращать генератор а уже с генератора электроэнергия попадает в сеть. Данной технологии больше ста лет. Так вот, группа инженеров, был разработан генератор, который не имеет магнитного сопротивления, то есть тот же самый генератор, той же самой мощности, примерно такого же размера, но нет магнитного сопротивления. Что это значит? Что для вращения данного генератора необходимо минимальное усилие. То есть его можно повернуть просто рукой, и он будет вращаться. Выдавая ту же самую мощность, что и генератор, который вращает в данный момент на всех электростанциях. И даже мощнее, чем на атомной электростанции. Вот разберем пример атомной электростанции. То же самое ТЭЦ. У нас в реакторе за счет реакции разогревается реактор. В самом реакторе мы кипятим воду в пар. И то же самое паром, как 150 лет назад делаем паровоз. И паром пфф, дуем на турбину и уже турбиной вращаем генератор. А генератор дает электроэнергию в сеть. То есть, вся электростанция это само по себе. Вот этот вот маленький генератор. Только он здесь выдает электричество. Все остальное это служит для его вращения. Уголь, газ, нефть, ядерное топливо. Колоссальные издержки только лишь для вращения небольшого генератора. Вот еще раз повторяю, группа инженеров разработан генератор, который не имеет магнитного сопротивления. При тех же характеристиках при тех же размерах выдавая то же самое напряжение усилия для его вращения. Вот еще один пример, как мы получаем электроэнергию от электростанции. Представьте, что вы сидите в кабинете и перед компьютером и для того, чтобы ваш компьютер работал, эту электроэнергию вырабатывает вот этот генератор и все. Только генератор вырабатывает электроэнергию, но для того, чтобы генератор эту электроэнергию вырабатывал нужно построить рядом целый завод угольный, атомный или еще какой-то газовый, нефтяной чтобы он, это целое предприятие, вращало всего лишь ротор генератора и такой технологии больше ста лет все дело в этом магнитном сопротивлении для того, чтобы генератор выдавал электроэнергию Нужно применять колоссальное усилие для того, чтобы это сопротивление побеждать при вращении. А вот как нам это удалось решить. Вот. Генератор без магнитного сопротивления. То есть вот это вот генератор, а вот это вот небольшой электродвигатель. Мощность двигателя всего лишь 40 ватт, который запитан от самого же генератора для того, чтобы его вращать. То есть вот если вы можете видеть, то даже ремень провисает. Если даже ремень натянуть, то двигатель становится настолько он маломощным. То есть мощность двигателя 40-45 ватт для того, чтобы вращать этот генератор. Этот генератор вращается, если его одним пальчиком крутнуть, он сделает несколько оборотов. При этом лампочка будет гореть. Никакого магнитного сопротивления в нем нет. Размер этого генератора может быть любым может быть таким же как в электростанции может быть в 2-3 раза больше и для того чтобы электростанция работала не нужно строить рядом предприятие по сжиганию угля или атомный завод по расщеплению урана достаточно рядом с генератором поставить небольшой электродвигатель и все поместить это в любой корпус готова независимая электростанция стоимость киловатта данной электростанции 0 рублей что позволяет не только отвязать бюджет от затрат на топливо в электростанциях но еще и обеспечить предприятие независимыми электростанциями что позволит снизить стоимость продукции в 3-5 раз а в социальной сфере обеспечить детские дома, больницы светом, теплом, независимо от котельных, в любое время года при минимальных издержках. Еще раз для сравнения. Вот она. Угольная электростанция, атомная и независимый, независимый генератор, независимая электростанция. Что в угольной электростанции генератор, что в атомной электростанции генератор. Что генератор, который предлагаем мы. Размер генераторов одинаковый. Выдаваемая мощность генераторов одинаковая. На угольной электростанции затраты на топливо бывают до 50 вагонов в сутки. На атомных электростанциях это ядерное топливо. На нашей же электростанции топливо отсутствует. Вращает этот же генератор и обычный электрический двигатель, который запитан от самого генератора. Также для сравнения оцените стоимость данных электростанций. Стоимость атомной электростанции 9 миллиардов евро. Срок ее изготовления 20 лет. Стоимость изготовления данной электростанции независимой в тысячу раз меньше. Время изготовления примерно 3-5 месяцев. Про угольную электростанцию мы даже не говорим. Считаем в 21 веке данную электростанцию нерентабельной и неактуальной. При применении данной технологии в Кировской области, а также на территории всей России, экономика нашей страны покажет не только рост, ну и покажет ее независимость перед другими странами. В свете проблем в экономике, спада производства, спада спроса на наши продукты, на нашу продукцию, считаю долгом донести до вас эту информацию. И прошу вас применить данную технологию на территории нашего региона. Предлагаю собрать рабочую электростанцию и применить ее на Амбутнинском металлургическом заводе, что позволит снизить издержки на производство изделия в несколько раз. Можно сделать это сначала на локальном участке завода, а потом и весь завод перевести на данную технологию. на примере Кировской области провести всероссийскую рекламу независимых электростанций, донести информацию до президента Российской Федерации и сделать нашу страну независимым государством, отвязать бюджет страны от нефти, А также независимость будет и от других государств. А электричество в нашей стране будет продаваться посредством, как сим-карта для телефона. Ну, в 3-5 раз дешевле. Заплатил, положил деньги на счет и катайся себе, пожалуйста, на машине. Сколько угодно. Также это скажется на оборонной нашей промышленности. То есть генератор, установленный в подводную лодку, обеспечит ей неограниченное время похода. Также в 2018 году нам необходимо уже показать автомобиль с независимой электростанцией. А также хотелось бы показать больницу или какое-то госучреждение, которое будет запитано от такой электростанции, не будет нуждаться в дополнительном финансировании из бюджета как на, электри... как на электроэнергию для света, так и на тепло, причем в любое время года. Данное видеообращение не передать вам 8 числа не удалось, поэтому передаю данное видеообращение через ваших заместителей. Сегодня 14 февраля, 16 февраля через Котлячкова Алексея Алексеевича, если не успею, то продублирую 20 числа через Курдюмова Дмитрия Александровича. Либо 22 числа через Чурина Александра Анатольевича. Свои контакты ниже в этом видео я приложу.